И телефон Толстой всех приводил. И Евангелие, и Конфуция, и там есть, и, и Тора там и так далее. Очень много разных писаний. Удивительно знать. Вот люди часто спрашивают, а кто настоящий наставник? Как его распознать? Как определить, что этот человек возвышенный? Может, у него очень духовная одежда, и он, когда выходит, как стукнет духовной палкой, сразу страшно становится, значит, он святой. Или, может быть, он э, очень красиво поет или танцует. Что, Как определить святого человека? Может, он статус высокий занимает в церкви, тогда он святой, значит. Как определить? Святой человек, он очень невзрачный на вид. В нем внешне ничего особенного нет. Его не заметишь в толпе. Святой человек определяется своими поступками. Когда человек служит другим, он живет как слуга. Это значит, что он больший. Больший это значит больше. То есть это означает, что если ты думаешь просто о нем, то твоя судьба будет удачной. Удача в твоей судьбе будет, если ты о большем думаешь. Больше не означает начальник, много денег, не означает, хотя это тоже больше. Даже вот взять, допустим, простые вещи, веды простые советы дают. Люди говорят, как иметь много денег, не сильно много работая. Вопрос всегда всех интересует, один и тот же. Очень простой ответ. Проблем никаких нет. Если ты смиренно служишь тому, любом, с любого расстояния, будь дурником, но при президенте страны. Если ты хочешь не сильно много работать, иметь деньги. Займи какое-то положение рядом с, воз... с личностью, которая имеет власть. И верь этой личности относись к ней с глубоким уважением. Ты будешь замечен сначала теми, кто младше, потом выше, выше, выше. Наступит такой момент, что не надо будет париться за свою жизнь и работать там сильно. Твое положение да будет давать тебе деньги. Откуда оно взялось? От веры в старшего. Есть два способа жить. Или пахать, как ишак, или верить в старших. Видите, вы как-то нахлобучились все. Такое слово русское есть. Ну, то есть, напряглись. значит ну, то я должна этому начальнику верить? Но если ты хочешь денег, тогда поверь начальнику. А если ты хочешь чего-то другого, поверь Богу тогда. Понимаете? Если человек верит в Бога, тогда то же самое происходит. Потому что есть такое понятие «удача». Знаете, что такое удача? Это не то, что там раз и в лотерею выиграл. Удача, значит. Удача – это когда тебе дается в жизни то, что тебе крайне важно. Может, эти деньги в лотерейке и не нужны, может, тебе сейчас надо избежать аварии, это для тебя будет удача. Может быть, у тебя авария, небо будет потом в белым цветом больницы на много месяцев, и ты не сможешь воспользоваться своими деньгами. Понимаете? Удача не попасть в аварию, вот в чем удача. Удача избежать тяжелой женитьбы, удача попасть на хорошую работу, удача принадлежит Богу. Она никому не принадлежит. Знаете, как Бог защищает тех, кто Ему молится? Он дает знания в сердце. Туда не надо ходить, а туда надо. Вот это правильный путь, вот это правильный человек. Вот это хорошее, а это плохое. Это называется удача. Когда человек живет не для Бога, а просто так, у него нет удачи. Он не знает, что будет авария, он не знает... Что делать, что не делать, куда деньги вкладывать, куда не вкладывать, он не знает. Почему? Потому что это удача, это знать. Это называется победа над судьбой. Даже просто уважать своего отца, и то удача. Если просто мать и отца человек уважает, что происходит в жизни? Если человек мать уважает, что происходит? Он получает покровительство женской энергии. Это означает, будет жена хорошая. А если человек отца уважает, получает покровительство мужской энергии, означает, власти будут к тебе хорошо относиться, будет муж хороший для женщины. Понимаете, о чем я говорю? Но допустим, по судьбе, ну не могу я уважать такого отца. Это значит, что у тебя вот такой объем работы. Не то, что отец плохой, он тебя родил. Если бы плохой был, не рожал бы. Он тебя родил, значит хороший. Но что-то не любится мне. Я вижу много пластупков плохих, которые он сделал. Это значит, что тебе от власти ничего хорошего не светит. От мужского начала от ничего хорошего не светит. Ты задолжал очень много в жизни. И поэтому плохой отец, плохие отношения к властям, плохой муж потом. Как цепочка вот эта идет одна. Как ее победить? Медическая культура говорит очень просто. Просто заставь себя уважать отца и удача придет в твою жизнь. Но это не просто заставить себя уважать отца. Поэтому очень простой выход есть. Все вот эти события, вещи, которые сейчас объясняю, решаются только одним способом. Если ты самого большого начальника полюбил, всех остальных полюбить несложно. Надо отношения с высшей, со святостью построить, с высшей истиной. И тогда можно будет правильный путь жизни выбрать. Тогда легко решать ситуацию. Понимаете, о чем я говорю? Что одни люди решают все тяжелым трудом, а другие просто тем, что и у них Получилась возможность какая-то в жизни. Эти возможности все возникают не случайно. Они от заслуг возникают. Одним людям надо очень много работать в жизни, трудиться времени свободного нет. Нет заслуг. Когда человек служит Богу, заслуги начинают одна за другой возникать в его жизни. И ему не надо уже много думать о своей судьбе, о своей работе, о женитьбе. Все отпадает, эти необходимости думать об этом постепенно отваливаются в его судьбе. Как же найти такого человека, с помощью которого можно обрести контакт с Богом? Контакт с Богом труднодоступен. Человеку очень трудно понять, кто такой Бог, как с ним отношения строить. Как найти такого человека? Есть признаки. Такой человек не сильно беспокоится о себе. Он старается служить. Он всегда имеет доброе сердце. Мы говорили в предыдущих, добросердечие, доброе сердце. Он не занимает ничью позицию. Он всегда любит всех. Какая бы ситуация ни возникла, он ко всем равно относится, назначает доброе сердце. Такой человек не считает себя возвышенным. Не считает себя возвышенным. Смотрите, интересная вещь. У нас сердце у всех одна и та же система. Мы очень много недостатков видим в других и очень трудно их разглядеть в себе. Очень трудно, практически невозможно. Это касается всех людей, это такая система у нас внутри находится. И что такое духовная жизнь? Когда человек духовной практикой занимается постепенно, очень медленно, его психика переворачивается на внутреннюю жизнь. Что значит внутренняя жизнь? У нас вот здесь психический блок такой стоит. Этот блок не дает возможность видеть свою судьбу, не дает возможность видеть хорошее, плохое в себе, недостатки свои, преимущества. Ничего не видно, потому что мы очень сильно ждем счастья извне. Мы верим, что там счастье снаружи. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Вот эта направленность на счастье снаружи есть у каждого человека. Это означает внешнее сознание. Или, как веды говорят, невежественная жизнь. Мы ищем счастье извне. Мы не понимаем, что все, что происходит снаружи, это результат того, что происходит там. Одна женщина меня спросила, «Покажите мне мою судьбу». Много родственников как бы вышло к вопросу. Люди стоят. Я говорю, «Очень просто показать вашу судьбу. Давайте разворачивайся ко мне. Эти родственники все вот стоят вокруг. Вот ваша судьба». Вот этот вам такую судьбу воплощает, этот такую, а этот гад такой вот такую. Это все вот ваша судьба. Это хорошую судьбу, этот не очень. Этот умный был детина, средний был и так, и, и сяк. Младший вовсе был дурак. Это все судьба, понимаете? Не то, что младший как бы это не мой, это твой, твоя судьба. Она разная бывает судьба. И она вся воплощена в людях, близких людях, которые нас окружают. Все Больше нет никакой судьбы. Начальник завода, который мучает меня, тоже моя судьба. Понять очень трудно. Но когда человек начинает молитву, первое, что происходит, принятие судьбы, он со всеми согласен. Первое. Второе. Движемся дальше внутрь. Дальше внутри, что он обнаруживает, что все это происходит правильно. Потом он обнаруживает, почему так с ним все происходит. Он начинает чувствовать события, которые он сам совершал для того, чтобы так получилось. А потом... Он начинает чувствовать, что на самом деле никакого толку нет вообще искать недостатки в других людях. Вообще никакого толку. Потому что видение недостатков других — это всего лишь отражение моих прошлых поступков. Так зачем такое сильное значение придавать моим прошлым поступкам, которые отражаются в сердцах других людей и вызывают у меня в них протест? Зачем об этом вообще думать? Зачем думать о своих проблемах, которые отражаются на других людях? Лучше думай о том, как жить правильно. Лучше перестань беспокоиться о том, что вокруг тебя плохие люди, а начни беспокоиться о том, как очистить своего сердца от этого плохого восприятия. Потому что, ведообъясняет, люди делятся на три категории, те, кто идут к прогрессу. Прогресс, встать на путь прогресса означает духовной жизни. Это один только прогресс, есть духовная жизнь. Нет другого прогресса. Не количество стиральных машин на душу населения определяет прогресс человека, а направленность взгляда внутрь. Насколько ты пробил этот щит, заслоняющий тебя от истины. Истина заключается в том, что мы сами виноваты в своих проблемах. Но мы не хотим в это принимать, не хотим. Это означает невежество. Не только вы, я тоже не хочу. Если сейчас стул сломается, и я буду падать, в этот момент я подумаю, «Лина, блин, поставила какой стул, а?» Я не буду думать, что мне по судьбе положено сейчас упасть. Я не буду об этом думать. Я встану и думаю, да. И Лена, Геннадьевич, если простите, пожалуйста, кто более мудрый получается? Я, который получил судьбу Лена, которая как бы выполнила ее. Но она ничего такого не делала, конечно. Я уже преувеличиваю. Вот. Но идея в чем заключается? В том, что любой человек выходит в это состояние. То есть боль что делает? Раз, и сознание наружу вылетело. Но мудрый человек так себя не ведет. Мудрый человек даже в такой тяжелой ситуации понимает все правильно, потому что его сознание сфокусировано внутрь. Оно не вот так, не выворачивается наружу. Это очень сильная личность. Такие люди называются духовными учителями или духовниками, или святыми людьми, или мудрецами. Можно по-разному называть. И такой человек отличается от других только одним качеством. Больший из нас всегда ведет как слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Что значит унижать себя, видеть себе грехи? Нет другого способа себя унижать. И нет необходимости в другом унижении себя. Как все время вспоминаю этот случай, когда к духовному учителю моего духовного учителя подошел ученик и спросил его, ⁇ Мой духовный учитель, я такой падший, я такой падший, я самый падший, почему я такой падший? ⁇ Посмотрел на него и говорит, Ты не самый падший, ты просто падший и все. Даже в этом можно найти, понимаете? Что-то хорошее, самый падший. Просто падший. Когда человек видит свои грехи, он может дать совет. И слово «гуру» или «учитель» с санскрита переводится «тяжелый». Есть два слова "лаку", «Лакху» означает «легкий». Из санскрита это слово легкий также переводится поверхностный, несерьезный. Понимаете? А слово гуру переводится как наставник и тяжелый. То есть для ученика святой человек очень тяжелый. А для обычных людей он очень смиренный. Он никого не будет трогать, никому не говорит, ты плохой, ты плохой, я гуру, все плохие. Он так не будет говорить. Нет. Yeah. Если взять, допустим, наставника, духовного учителя, он ведет себя очень скромно в обществе. Он не считает себя каким-то возвышенным. И когда он дает духовное посвящение своему ученику, он говорит, я на самом деле более падший, чем ты. Но так как Бог так устроил, что я должен быть для тебя старшим, ты прости меня, я буду тебя наказывать. Он так говорит. Это означает смиренная личность. Он не считает себя достойным наказывать. Он говорит, это мое служение вам, моя вам любовь. Так должен вести себя наставник. Интересно знать, что сама любовь по себе часто нами неправильно понимается. Потому что любовь мы воспринимаем как лаку, что-то легкое. Такое легкое, такое неуловимое, любовь означает. Ничего подобного. Это не любовь. Это просто развлечения, Потому что и так начинаются отношения учителя с учеником. Учитель не беспокоит ученика вообще. Он говорит, старайся делать вот так. И получается ничего страшного, просто больше слушай лекции. То есть сначала он ученика не трогает, он говорит, больше слушаем лекции, просто живем как жили, ничего не меняем, все нормально. Пропитываемся энергией любви. Просто живем... «Как можем». Потом, когда отношения приближаются все больше и больше, я видел такие вещи. Через много лет духовной жизни учитель вдруг неожиданно начинает смотреть строго и говорит строгие слова. И так как ученик бесконечно верит в него, он принимает эту строгость. Это означает более глубокие отношения, потому что настоящая любовь имеет строгую природу, а не поверхностную. Она тяжелая настоящая любовь она не поверхност настоящие супруги друг другу могут строго сказать как есть без злобы честно и строго сказать правду. И если они эту правду принимают друг друга без руганий, значит между ними есть такая глубокая любовь. а если не принимают нет такой глубокой любви. Глубокая любовь не дешевая вещь. Строгость означает глубокая вещь. Я разок молился своему наставнику, говорю, покажи мне самый лучший свой вид, покажи мне самый привлекательный облик, чтоб я всегда тебя любил, чтоб я всегда тебя верил. Я молился, молился много часов, и я увидел образ, я увидел своего духовного учителя как камень строгого, так вот строго, очень не со злобы, как. Каменная строгость такой, он смотрел очень строгим взглядом на меня. Когда он на меня таким строгим взглядом смотрел, вот я в медитации увидел, все глупости из моего сердца просто и вылетели в этот момент. Понимаете, он меня освободил от всей дури в одну секунду, вот этим строгим взглядом. Потом, когда эта медитация ушла, все вернулось назад. Дуря опять назад вернулась, она почувствовала себя более комфортно в этой ситуации. Но в этот момент реально я почувствовал облегчение, только потому, что его принял этот строгий взгляд в свою жизнь. Понимаете, так не хватает строгости в отношениях между родителями и детьми. А сейчас что вытворяют? Смотрите, сейчас вообще хотят ее запретить. Воспитание ребенка хотят строгость вообще запретить. Это значит, ребенка любить невозможно будет. Ты чуть-чуть строго сказал, полиция, алло, он меня любит. Взять его. Представляете, страшные какие вещи происходят. Это опасно. Мы не должны допускать таких вещей. Нельзя такого допускать. Потому что, но, понимаете, есть причина, почему так происходит. Потому что одно дело строгость, идущая из любви, потому что сначала же не строгость идет. Вот представьте, мужчина такой подходит к женщине и говорит, я тебя очень люблю, выходи за меня замуж, поэтому я с тобой всегда буду очень строгим. Он говорит, да пошел ты своей такой любовью. Любовь начинается с другого. Она начинается с того, что мы много делаем для человека. Если родители очень любят своих детей, они очень много заботятся, о них делают, они имеют право тогда быть очень строгими в какой-то момент. Так же и жена по отношению к мужу, и муж по отношению к жене. Вот так построена любовь. Но если нет строгости, нет любви. Итак, настоящий учитель, он очень мягкий к отношению к обычным людям, ко всем людям. Он мягкий и добрый. От него исходит вот это смирение. И он очень строг по отношению к себе, как камень. Это называется правильное чувство собственного достоинства. Мы должны очень строгими быть себе. Это правильное чувство собственного достоинства и очень мягкие к другим. У нас все наоборот. Мы очень мягкие к себе и очень строгие к другим. Я как-то наблюдал вообще, как люди смотрят на себя в зеркало, изучал эту тему. И потом для меня откровение такое пришло. Я замечал, что когда человека снимают на скрытую камеру, он говорит, плохая съемка не получил. Я, я там не получился. Я там никак вот нормальный, я не нормальный там какой-то, странный вообще. Я там ну, ненормальный, я не получился на этой съемке. Это не тот, который есть на самом деле. А когда человека снимают нескрытой съемкой, он получился. Потому что, и когда человек смотрит в зеркало, я смотрю, у меня друг один был. Он такой со мной разговаривает, раз в зеркало посмотрел, у такое. Лису сразу поменялось. Но меня смотрит другое лицо в зеркало и перед камерой точно так же. Это подсознательно происходит. Вообще непонятно. Мы к себе относимся совсем по-другому, не как мы есть. Когда человек перед камерой рисуется, все получилось. Когда не видит, блин, что-то не получилось. Понимаете, о чем я говорю или нет? Неправильно мы к себе относимся. Неправильно. Нет любви, настоящей к себе. Чувство собственного достоинства не развито. Для того, чтобы его развить, есть только один метод. Веды говорят, есть только один способ вообще поменять свою жизнь. Только один способ у всех людей. Этот способ называется «близкие отношения». Когда человек близко с кем-то общается, то его судьба в, эту, в этот вектор уходит, в эту сторону. Близкие отношения меняют судьбу. Есть только один способ поменять направленность жизни. Близкие отношения. Если у тебя, веды говорят, если ты близкие отношения завязал, завязал с преступником, становишься преступником. Как это происходит, ты не знаешь. Вроде воровать не хочешь, а появляется тонкий невидимый вкус к такой жизни, который ты не можешь изменить в своем сердце. Он постепенно тебя манит, и ты постепенно входишь в эту среду, и она тебя засасывает. Если ты близкие отношения со святым человеком устроил, что непросто, потому что святой человек не будет с тобой о фестивале пива разговаривать. Он будет, будет с тобой разговаривать о каких-то очень серьезных вещах, важных. Если ты не хочешь о них разговаривать, тогда он не будет с тобой близкие отношения строить. Хотя внешне он не рисуется, он очень скромный, но он не будет говорить о глупостях. Он будет говорить о главном, о важном. Если ты интересуешься важным, это квалификация построить близкие отношения с этим человеком. Есть еще другая квалификация. Чем более возвышенный человек, тем больше он других уважает. А если ты его не уважаешь, он не будет с тобой строить отношения. Надо его уважать так же, как он других уважает. Две вещи. первое, говорить на серьезные темы. Вторая вещь — уважать его так же, как он других уважает. Все. Две квалификации необходимы для того, чтобы строить близкие отношения со святым человеком. Не значит, что ты сразу построишь. Нужно годы, чтобы их построить. Но когда ты построил, ты становишься таким же, как он. Твоя судьба меняется непреклонно в лучшую сторону. Это единственный способ поменять судьбу. Есть исторические факты. Босяк, голодранец, нищий, стал полководцем крупной армии, благодаря общению с Петром Первым. У него был друг Босяк совсем. Ну, совсем до человек, неграмотный. Понимаете, раньше люди были образованные и неграмотные, и с улицы просто, грязные люди, низшего сорта. Сейчас все примерно одинаково. Тогда в те времена так было. И он подружился с царем Меньшиков. В результате кем он стал? Он стал полководцем царской армии. Представляете, быть полководцем надо всю жизнь образование получать соответствующее. И он стал таким образованным человеком благодаря общению с царем. Это результат близких отношений. Ему перелилась эта сила. Вот возьмите волчонка. У меня одна женщина пришла, говорит, у меня муж на даче волка завел. Ну, когда маленький был, все вроде нормально было, а когда взрослый стал, он к мужу-то хорошо льстится, хвостиком виляет. А к нему друг пришел, он взял его, чуть не загрыз, причем молча. Бросился на это волк, понимаете, волк. Но так как у него с мужем близкие отношения появились, он стал немножко собачкой. Из-за близких отношений он с ним собачкой стал. Но другому человеку, как был волком, так и остался, понимаете? Пришлось, значит, вывозить. возить. Идея в чем заключается? В том, что близкие отношения меняют. Даже волк может собачкой стать, понимаете? Это единственный способ. И поэтому древняя культура советует, если вы хотите поменять свою судьбу, ищите отношения со святостью. Как определить святого человека? Он не интересуется мирскими делами, политикой, деньгами, властью. Он очень сильно, строго относится к себе и очень мягко, по-доброму к другим. Он очень прост в поведении, такой человек. Очень строг со своими близкими и очень добр к тем, с теми, кто далек от него. Это признаки наставника настоящего. Такой человек может спасти всю жизнь, может реально изменить судьбу, потому что самая большая ценность в нашей жизни — это человек. И самое большое проклятие в нашей жизни — это также человек. Надо быть ближе к тем, кто больше спят. Это надо делать, начиная с дальнего расстояния. Есть метод. Некоторые думают, когда же я найду себе духовного учителя. Это бесполезное занятие, потому что если ты недостоин, ты не сможешь никого найти. В Ведах есть такой вопрос. Почему ангелы не спускаются на землю, чтобы мы их видели? Кто может ответить на этот вопрос? Почему они не спускаются на землю? Мы недостойны. Мы не можем правильного уважения к ним принять. Смотрите, идея в чем заключается. Что значит недостойны? Ну, допустим, достойны или нет? Покажите мне ангелов. Я хочу знать, что они есть. Ангелы означают настолько святые, что они уже на высших, высших сферах живут. У них уже нет материального, грубо материального тела. У нас есть три тела. Есть духовное тело, это высшее проявление ангелов, это они в духовном мире уже живут, такие существа. Они тоже могут перед нами быть видимыми, предстать видимыми, если мы будем этого достойны. Даже Бога можно увидеть. Самые достойные из нас могут увидеть Бога. Это высшая цель человеческой жизни. Бог — это Личность, но это высшая Личность. Нам трудно даже понять, что это значит. У нас нет идей. Второй уровень — это в тонком теле. Когда живут в тонком теле живые существа, они сияют. То есть это тонкое тело — это уже материя, но она другого порядка. Это с помощью этой материи в этом мире всем можно управлять. Например, эти живые существа в тонком теле могут управлять погодой, могут управлять нашим здоровьем, понимаете? То есть вот как это происходило. Иисус Христос раз — и выздоровел человек. Это другая энергия совсем. Есть тонкая энергия, есть духовная энергия. Она вся управляет грубой нашей энергией. Просто прикоснулся и все. делать ничего не надо особо. Ну то есть есть тонкие живые существа, есть духовная, есть грубая материя. Почему даже тонкие живые существа, ангелы, не приходят к нам? не общаются с нами. Причина только одна. Если Он придет, и я не выражу должного почтения, не буду вести себя так, как подобает вести, как Он сам себя ведет со всеми. Почему Он там живет? Потому что Он очень почтительный, Он очень глубокий, а я отнесусь к Нему поверхностно. Это значит, что я совершу оскорбление и буду деградировать. Поэтому они не появляются, что мы не можем отдать должного уважения, мы не можем с ними правильно себя вести. Вот почему нельзя к царю заходить? Ну, представьте царю. Ну сейчас понятно, что сейчас демократия. Ну как бы плюнул царя, в демократия. Вот, но раньше так не было же. Раньше другая культура была. Ты заходишь к царю, пукнул там, ну нечаянно. Царские покои. Царь же может обидеться. И ты в результате в тюрьму улетел. Вроде не хотел, как бы, а так получилось. Надо контролировать свои чувства рядом с царем. Но если рядом с царем даже свои чувства надо контролировать. Ну, сказал что-то не то. Могут голову трубить. Если даже рядом с царем надо контролировать свои чувства, то представьте, есть живые, живые существа выше царя, а у них больше полномочий в этой жизни. Точно так же рядом со святым человеком, с наставником, нужно себя контролировать. Не надо думать плохо о старших. У нас такая культура, вот о ком хочу плохо, о том и думаю. Это опасно очень. Можно судьбу всю свою разрушить. Есть живые существа ближе к Богу, а есть дальше от Бога. Те, кто ближе к Богу, с ними надо осторожнее. В этом культура. Как достигнуть духовного учителя? Для этого нужно сначала общаться с теми, кто далеко. Принцип очень простой. Бери просто икону. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, тот же Конфуций, есть много святых, да, которые иконизированы, то есть есть икона, есть изображение этой личности. Начни поклоняться этой личности, постепенно ты начнешь чувствовать его характер, захочется почитать его жизни, начнешь чувствовать ближе себя к ним. Как только ты почувствуешь к нему себя ближе, ты почувствуешь эту веру, эту философию, это направление жизни, захочешься приблизиться к людям этого направления. Постепенно из них у тебя появится наставник. Простой просто, не то, что там совсем. А потом ты узнаешь о его наставнике, к нему привлечешься. И так жик-жик-жик, и до духовного учителя добрался. Все начинается просто с поклонения святости. Заканчивается уже близкими отношениями со святостью. Сначала это там, где далеко пой... встань. Не то, что мне нужен просто, мне нужен живой духовный учитель. Мне много чего надо. И что дальше? «А мне все снятся острова и удивительные страны». Понимаете? Не работает система. Мечты не помогают изменить свою жизнь, нужны действия. И начинать надо действовать от доступного. Есть изображение святого человека, значит, он разрешает тебе, пожалуйста, поклоняйся, нет проблем. Придет время, у тебя вот прямо реальный наставник появится. Я знаю много людей, у которых есть наставники, они их не ценят. У меня есть много друзей, у которых есть духовные учителя, возвышеннейшие личности, они их не ценят не понимают святости этого человека. Сблизились отношения, и все, это до свидания. Начинается, когда человек близко относится неправильно к святому человеку, то он начинает его себе с собой отождествлять, понимаете? Часто в близких отношениях мы не видим близкого человека вообще. Мы не знаем, насколько он возвышенный. Мы его всегда на своем уровень пускаем, понимаете, часто. Это называется оскорбление, оскорбительное отношение. Так невозможно получить милость. Сейчас мы немножко талмут поизучаем. Часть друзей твоих порицает тебя, а часть хвалит. Приближайся к порицающим, удаляйся от восхваляющих. Ни одно событие в жизни было? Ну, не буду говорить, какое, а то сразу весь интернет наполнится событием. Я разок с дуру перед или рассказал о своей личной жизни, каких-то трудных событиях, и до сих пор а, пишут. Олег Геннадьевича своей личной жизни. И выкладывают в интернет везде, где попало. Это называется оскорбление. Ну, То есть я же сказал не, не всем, а просто кому-то конкретно. И дальше это все вырезали, нашли и быстрее в интернет. Вот он такой же, как мы, плохой Олег Геннадьевич. Я не против. Но это не поможет очиститься, понимаете, такие отношения не помогут очиститься. Это не то, что мы должны делать друг с другом. Мы должны хорошее друг в друг друге искать, а не плохое. Понимаете, о чем я говорю? Это не поможет нам возвыситься. Называется оскорбление. Даже в обычных отношениях между мужем и женой мы не должны искать плохое друг в друг друге. Для чего нужен старший? Для того, чтобы в нем явно увидеть хорошее. Старший это тот, у кого больше хорошего, чем плохого. Но найти человека у которого совсем нет плохого, это большая удача. Я к таким людям, к сожалению, не отношусь. То есть идея, в чем заключается? Идея заключается в том, что мы должны учиться видеть хорошее. Это и есть правильное отношение к человеку, потому что душа не имеет недостатков. Все самое хорошее в человеке – это и есть душа. Когда мы видим духовное, это значит, мы идем правильным путем. А видим плохое, означает, идем неправильно. Мы должны учиться искать хорошее в человеке. И чтобы это возможно было, для этого надо общаться со святостью. Когда человек святому человеку поклоняется, он настраивается на этот индикатор видеть хорошее в других. Но. Есть одно но. Удивительное но. Когда человек очень сильно видит хорошее в тебе, он не позволит в тебе плохому существовать. Это и есть настоящий друг. Когда у меня событие произошло, одно в жизни, о котором я с дуру сказал в интернет, Интересная вещь произошла. Все люди, которые меня почитали, восхваляли, они сразу отвалились. Они думают, ах, вот ты какой, Олег Геннадьевич. И сразу нет этих людей, не осталось вообще вокруг. Но те люди, которые относились ко мне строго, все приблизились ко мне сразу и начали мне помогать в жизни. Удивительная вещь произошла. Настоящие друзья стали ближе, а те, которые были несерьезны, все отвалились. Вот поэтому, мои дорогие, никогда не ругайте плохие события, которые происходят в вашей жизни. Никогда не ругайте. Потому что у этих событий есть одно чудесное свойство. Они все ставят на свои места. Вот представьте, вас выгонят с работы, растопчут. Что произойдет? Люди разделятся на две категории. Одни из них приблизятся к вам и будут вам помогать. Это ваши настоящие друзья. Всегда по жизни они останутся друзьями. А другие уйдут из вашей жизни. И слава Богу! Вот для этого тяжелые события нужны. Они все расставляют по местам. Кто хороший, кто плохой, кто близкий, кто далекий. Все сразу раз как надо становится. Все сразу видно. В этом свойство событий. Но в жизни в обычной все бывает не так. Те, кто нас ругают, мы не хотим с ними иметь дело. А те, кто нас хвалит, хотим. Но есть еще одна удивительная вещь, которую мне недавно сказал мой наставник. Не напрямую. Я постоянно во время обеда ему говорил о событиях каких-то своих тяжелых. И он ничего не отвечал, просто слушал меня, улыбался. Потом во время лекции он начал размышлять на эти темы. И он сказал удивительную одну фразу, которая меня поразила глубины сердца. Он сказал, пока есть те люди, которые вас поносят, не то, что строго к вам относятся, а поносят, то есть они пока есть такие люди, которые вас ненавидят, будьте уверены, что вы никогда не встанете на путь деградации. Потому что когда вас плохое раздувает кто-то, это высшая милость на самом деле. Это означает, что ты точно это заметишь. Трудно не заметить. <свят> Для того, чтобы микробы разглядеть, нужен микроскоп. Если кто-то раздувает те недостатки, то значит под микроскопом изучаешься, значит, тебе помогают избежать это все плохое в сердце. Когда он это мне сказал, я, множество сто раз это слышал, но когда он мне это сказал старше, я это понял. Понял, означает, в сердце легко стало. Я подумал, Господи, слава Богу, что так и есть. Это, наверное, самый лучший вариант, когда тебя так вот плохо к тебе относятся, значит, у тебя нет шансов совсем опуститься. Понимаете? Потому что есть же силы, которые опускают человека. У меня есть один помощник, который учится лекции читать. И он меня спросил, я вот много вижу, что лекторати, люди, которые лекции читают, гордятся собой. И потом начинают из духовной жизни уходить. Как мне этого избежать? Я ему начал рассказывать свой опыт в этом плане. Я ему говорю, вот представь, ты сидишь на трибуне. Люди сидят внизу, они тебе верят, смотрят на тебя внимательно. Что происходит в твоем сердце в это время? Он говорит, я не знаю, я не думаю об этом, я читаю лекцию просто. Наверное, ничего не происходит, я же Богу служу. И он говорит, нет, мой хороший, в это время в твое сердце растет гордость. И ты начинаешь с ними потом говорить, как старший, ты заметил это? И он еще не женат. Я говорю, ты заметил, что девушки начинают влюбляться в тебя после лекции? это я заметил. У меня есть один наставник, он монах, много лет. Олег Сунцов. И он такой возвышенный человек, что никогда девушки в него не влюбляются. Он такой скромный, простой человек. Он приезжал к вам? Приезжал? А? В августе при... приходите на этого человека, посмотрите. Никто в него не влюбляется, но все его любят. Потому что любовь же разная бывает. Бывает такая, что загробастать себе надо человека. бывает просто, что человек вдохновляет на духовную жизнь. Это разные виды любви. Я привел его в пример. говорю, смотри, вот он лекции читает, как ты тоже, но в него никто не влюбляется почему-то точно говорит правда, у него таких проблем нет. А где он лекции прочитает, я потом туда приезжаю, уже знаю, что дальше будет. Я уже предвидение ситуации. Смотрю, поднимается. И снова вижу образ твой, Мадонна. Смотрю, девушка красивая такая, поднимается. Взгляд неподвижный такой, застывший. Думаю, понятно. Подходит ко мне говорит, «Я очень сильно полюбила одного из ваших учеников и не знаю, что с этим делать». Я говорю, «Я не знаю, что с этим делать. Я же не могу заставить его жениться на тебе». Я говорю ему, «И вот так уже четыре раза было, я не знаю, что мне теперь делать». И он меня спросил, а почему так происходит вообще? Я говорю, очень просто. Когда у мужчины возникает гордость, он притягивает внимание женщин. Гордость своим познанием притягивает женщин. Они влюбляются сразу. Говорят, «Ой, какой умный!» И эта вещь абсолютно незаметна в сердце. Незаметна. Не может сам человек заметить, что он гордится собой начал. Вот я сейчас читаю лекцию, у меня гордость возрастает там потихоньку. Это невозможно, с этим ничего нельзя сделать вообще. Это подсознательная невидимая сила, которая разрушает человека изнутри. Поэтому жизнь в материальном мире веды называют самсарой, то есть колесо. И колесо это действует таким хитрым образом. смотрите, когда человек совершает добрые дела, незаметно в его сердце повышается гордость. и параллельно с этим добрые дела возвышают его на высшие, высшие миры. человек повышается все выше выше и с тем у него вместе с тем у него возвышается гордость. а гордость это сила, которая дальше человек опускает вниз. Возникает замкнутый круг, из которого невозможно вырваться. Есть только один выход – это общение со святыми. А кто такие святые? Это те люди, у которых нет гордости. Почему? Потому что они, делая добрые дела, не присваивают их себе, а считают это заслугой своего старшего, своего наставника. Не считают, что это их заслуга, а считают, что это заслуга наставника. Когда человек так считает, то он... Не присваивая к себе плоды, таким образом вырывается из этого круговорота рождения и смерть. Понимаете? Удивительная вещь. Отношения со святым человеком дают возможность не гордиться собой, потому что по его милости все происходит. И это правда, он видит эту правду, это факт стопроцентный. И вот такой совет он получил. Удивительный человек. Удивительный, хороший лектор. Не буду называть его сейчас имя, потому что я много чего сказал. Но так или иначе, вот ну, все проходят свои испытания в жизни, все люди. Но тот, кто порицает тебя, близкий человек, а тот, кто хвалит, тоже хороший, ну не надо к нему приближаться, это тебе не поможет. Это тебе не поможет. Талмут. Мы изучаем тему, что такое истинный прогресс, развитие добродетелей и знание в сердце. Такая тема. Надеюсь, что вы не разочарованы тем, что мы сегодня не по теме говорим. Я надеюсь. Последнее, последнее из этой темы высказывание. Учение Божие употребляется в воде. Как вода, оставляя высоты, скапливается в низинах, так и учение Божие воспринимается только людьми скромными. Талмуд. Я как-то занимался медитацией, пытался понять, что значит чувство, ощущение себя как души. Я разные методы пытался сделать, чтобы почувствовать себя как душу. Разные методы применял, ничего не помогало. Но один раз произошло чудо. Я начал поклоняться стопам своего духовного учителя. Поклонялся, поклонялся, поклонялся. И время поклонения я заметил, что когда я себя под стопы помещаю, в этот момент я чувствую себя маленьким. Потом я начал чувствовать себя еще меньше, еще меньше. А потом вдруг это ощущение себя маленьким сфокусировалось возле сердца. Я думал сначала, что это просто образ, как, знаете, делают образы для медитации. Думал, что это образ для медитации, я это не связывал никак с истиной. Я поклонялся стопам духовного учителя, и постепенно я начал чувствовать себя меньше, меньше. Потом бац, этот образ начал фокусироваться в области сердца. Я удивился. Но почему он туда залез, этот образ меня, маленького? И потом я начал дальше поклоняться своему духовному учителю, дальше. И в какой-то момент я увидел, что я не просто маленький, а я маленький, сияющий и вечный. Представляете, себя увидеть душой можно только, когда ты ставишь себя ниже старшего человека. И само по себе вот это ставить себя ниже, это означает приближаться к душе, потому что душа очень скромна по природе, она очень маленькая по природе и вечная. И удивительно знать, что те люди, которые чувствуют себя маленьким и вечным, я сейчас не чувствую себя маленьким и вечным, просто тогда один раз почувствую, я... Привел этот пример. Не то, что я сейчас прям такой человек люди, которые чувствуют себя маленьким и вечным, эти люди уполномочены Богом делать большие дела. А те люди, которые чувствуют себя крутыми, эти, бог... эти люди просто находятся под влиянием времени и делают то, что время хочет от них. Есть энергия времени, это внешняя энергия Бога. Она дает возможность людям делать внешние дела. Человек может быть сильным там лидером в обществе, народ толкать туда-сюда. Это происходит под влиянием времени. Но если человек действительно хочет что-то важное сделать для людей, открыть их сердца, тогда он должен быть маленьким. Он должен почувствовать себя маленьким в отношениях со своим наставником. И это дает уполномоченность уже от Бога. Понимаете, это разные вещи. Поэтому все возвышенные люди, они постоянно себя маленьким чувствовали. Я сейчас изучаю вот эти молитвы очень возвышенных людей. Они все очень принижали себя как личность и очень возвышали своих наставников. Учение Божие уподобляется воде. Как вода, оставляя высоты, скапливается в низинах, так учение Божие воспринимается только людьми скромными. Надо к этому стремиться. Видите, я на лекциях постоянно о себе говорю. Мне одна слушательница, она как бы сказала, «Али это не очень скромно, постоянно о себе говорить. Ну что делать, такой уровень? развитие мы тему закончили на вопросы поотвечаем да немножко у нас сейчас как Лен смесь у нас смесь сейчас да, лекции мы утром по темам читаем и вечером а, нет, у нас только вечерний только вечерний ну можно поотвечать да сейчас вы согласны все десять минут у нас 10 минут есть мы сейчас на вопросы должна ли женщина работать Есть две причины, почему женщина задает такой вопрос. Первая, ее муж заставляет работать, она не хочет. И она говорит, должна ли женщина вообще работать? Одна причина. И вторая причина, это когда женщина сильно хочет работать, и послушала лекцию, что там говорится, что лучше э, заниматься личной жизнью. И у нее тоже проблемы. Думает, ну должна ли женщина вообще работать, Олег Геннадьевич? Может работать. Или судьба заставляет ее работать. Вот у нас, допустим, есть в медицинском центре девушки молодые работают, несколько девушек молодых, они не замужем. И не работают, потому что им надо жить, понимаете, в древней культуре, в древнем обществе, когда люди были очень благочестивыми, в благочестивом обществе. Как? Давайте посмотрим, как устроено благочестивое общество. В общем, Как оно выглядит? Давайте? Хотите? Благочестивое общество, оно так выглядит. Смотрите, есть сфера, в которой люди делают добрые дела, помогают другим, заботятся обо всех. В этой сфере нет зарплаты. Заботиться о людях, лечить людей, там, воспитывать детей, заботиться о старых, газончики сажать, общаться с друг другом, помогать всем. Там нет зарплаты. Есть сфера, где есть зарплата. Две сферы жизни, понимаете? И вот та сфера жизни, где нет зарплаты, эта сфера жизни означает любовь. То есть это сфера жизни, в которой... Любовь, только одна любовь царит. Невозможно человеку помочь без любви, невозможно ребенка воспитать без любви, невозможно газончики вырастить без любви. Вот в этой сфере занимались только женщины. Не то, что женщина так тупо должна дома сидеть, как кушка знаете, такое представление после моих лекций иногда возникает, что такая курица-наседка. на Яичко появилась все снесла Бу -бу -бу -бу. значит яичко, если так ока это уже медленно совсем значит яичко есть если... значит нет яичка ну... все яичка появилась все та, это женщина все нет другое понимание это бред полный вообще я такого никогда не говорил нам знали женщина работать или нет нет, она должна сидеть дома и вынашивать яички только, и все. Женщина же разные функции есть, не только яички вынашивать. Вот. Женщина трудится, она активная, природа у нее активная. Не так, как мужчины, конечно, активная. Но у нее тоже активная природа, по-женски. И в чем ее активность заключается? Она соткана из энергии любви. Она может легко заботиться. Вот представьте себе мужчину, который там бегает за пациентом каким-то, отвечает на звонки. «Да, я вас слушаю». «Да, я вот вас слушаю». Ну, не, не катит как-то, не, не состыковка, понимаете? То есть есть сфера отношений, есть сфера заботы. Мужчина там не алло. Ну, не получается, понимаете? Ну... Не на то у на, нас нацелена психика. Должна ли женщина работать? женщина вынуждена работать потому что общество сейчас устроено не так в нем нет бескорыстия в нем нет чистоты оно все соткано из деловых отношений понимаете наша, наша культура вся вошла в сферу только одних деловых отношений других отношений нет уже в семье начинаются деловые отношения разделение зарплаты почему так а потому что опасно не разделять, если вообще ограбят, останешься без штанов. Понимаете, чем меньше духовности, тем меньше доверия друг другу, тем меньше близких отношений, тем меньше у женщины сферы ее жизни остается нормальной. Ей приходится идти работать, как раньше в древнем обществе женщины жили. Все общество было в их руках. Они владели всем обществом женщины. Женщины заботились о детях, они общались друг с другом, помогали всем в обществе. Для того, чтобы человеку помочь, женщины этим занимались, выучить женщины, посадить огород женщины. Женщины владели всей информацией, понимаете? Были женщины, у них коллективное сознание. Вот как мужчину соблазнить? Сколько женщин надо? Чтобы одного мужчину соблазнить, сколько женщин надо? Одну? Мало. Женщины это знают, поэтому они танцуют. Вот если 500 женщин, девушек, красивых встанет вместе танцевать, то крышу точно сорвет. Но сорвет только одна из них. У женщин коллективное сознание, понимаете, они друг другу помоют. Так, это замуж у нас вышло или нет? Что-то надо сделать, надо ее познакомить. Раз, жук-жук-жук-жук, все, познакомили. Не коллективное сознание. Поэтому никакой мужчина не сможет противостоять женск, женскому сознанию. Это коллективное сознание. Оно все договорились, все знают. Женщины все знают. Я к жене, прихожу, она смотрит такая на меня. Я говорю, ты знаешь, у нас вот этот парень похоже посматривает на эту девушку. Она такая смотрит на меня. Уже все знают давно. Но все знают означает женщины, потому что ни я, ни мои друзья не знали. Они все знают уже. Все знают означает женщины, все знают. Женщины все знают. Сарафанная мова, Вот колючие слова. То ли правда, то ли намек, Громче, крепко, шепоток. Да? Женщины должны заниматься этим. Они создают культуру в обществе, они поддерживают порядок в обществе, они, ну, имеется в виду нравственный порядок. Женщина как устроена? Она не может, вот ее научили, она так живет, все. Она носитель культуры. Вот женщину воспитали правильно, она всю жизнь носит эту культуру и передает своим детям. Понимаете, о чем я говорю? Стабильность в обществе дает. В этом природа женщины. Так как не хватает духовности, в результате люди становятся чужими друг к другу. Это означает, женской энергии не хватает, но мужской энергии в обществе тоже не хватает. Потому что мужчина это кто? Это тот, кто берет ответственность на себя. Не просто для себя работает. Мужчина, мужик настоящий, это кто? Это тот, кто работает на всю семью и на всю страну. Он про себя забыл. Точно так же женщина, которая заботится обо всех и всех любит. Точно так же мужчина, настоящий мужчина, это тот, кто работает не на себя. Где сейчас найти настоящего мужчину, который думает о семье, об обществе, забыл про себя? Как солдаты меня мать провожала, так и вся моя семья набежала. Ох, куда же ты, Ванек, ох, куда ты, не ходил бы паренек во солдаты. Маруся отчасти слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, известный глаз Маруси капает слезы на копье Самый человек идет отдает свою жизнь ради семьи от свою жизнь отдает это мужчина дает всего себя ради близких людей ради родины это мужчина не за деньги воюет, а за родину за семью понимаете а родина это же тоже понятие такое не то что там Родина означает вот эта вот жизнь, когда женщина заботится обо всех, когда мужчины отдают себя ради всех других. Это родина, понимаете? Сейчас нет родины, сейчас нет этого чувства у нас. Почему? Потому что нету настоящих отношений, культуры нету в мире. В этом проблема. Жизнь должна быть такой вот, как в песне поется. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело!» Женщины должны создавать тепло вокруг, тепло, понимаете? Они должны любовь, эту энергию любви создавать. Разут в одном городе, не буду говорить, где приехал, смотрю, нету вообще ни у вас, ни в религии. «Нету людей на улице, все в машинах». Я иду по улице, смотрю, пусто, нет отношений. Я говорю, где люди? Рядом со мной человек, который меня пригласил, говорит, люди все в машинах. «Нету людей, нет отношений, все, тю-тю». Технократическая цивилизация – страшная вещь. Разрушаются отношения, люди знакомятся в интернет. И так должна ли работать женщина? Она вынуждена работать, вынуждена, потому что... Общество должно женщин защищать как она должно женщинам должна создать возможность жить ради добрых дел. Вот Лена вокруг себя создала такую атмосферу, что ее окружают женщины, которые чем занимаются, организуют лекции. Бабушка не может на йогу ходить платно, ходит бесплатно, нет проблем. То есть это называется работа тем, чем должна жить, занята быть женщина. Она занимается тем, что создает атмосферу любви, понимаете, и тогда она счастлива. Это или нет? Вы работаете или нет? Нет? Вот не знаю, работает или нет, я тоже не могу понять. <свы> Понимаете, когда женщина занята своим делом, то нельзя назвать работой в полной степени. Если вы, женщины заняты своим делом, вы не будете ходить на работу. Должна ли женщина работать? Женщина не работает, она создает атмосферу любви. Если вы где-то создаете атмосферу любви, значит, это дело, которое вам будет нравиться, и будете всю жизнь этому посвятить, и будете счастливы на этой деле. Это не работа. Работа означает... Работа означает мужская энергия, труд. И посильнее стучи, стучи, стучи. Это работа, понимаете? <смех> Это не женская природа, заниматься этими делами. Наверное, время кончилось, да, на один вопрос. Я больше одного вопроса не отвечаю обычно, <смех> простите. <смех> Записки. <смех> У нас сейчас, наверное, нам разрешат медитацию, да? У нас в конце лекции тренинг небольшой всегда, это всегда было, то есть я уже почти 20 лет читаю лекции, и у нас всегда такая практика в конце лекции тренинг, это важная часть лекции. Вот сейчас нас порядка 400 человек собралось здесь в зале и даже больше, наверное, да? Да, больше даже. И вот представьте, сейчас все эти 400 человек будут повторять «я желаю всем счастья». Не скандировать «даешь демократии», там или а повторять «я желаю всем счастья». Или «даешь как бы России, Крым». То есть, нет, они будут повторять просто «я желаю всем счастья». Все. И это уникальное явление. Вот здесь в Риге один из человек удивительный, его зовут доктор Ветров. Я прочитал как-то в интернете о нем такую интересную статью, что оказывается, много-много лет назад, лет 20, наверное, назад, здесь, в Риге, этот доктор Ветров, удивительный, хороший человек, собрал, ну, насколько это правда, я не знаю, но написано в этой статье так было, порядка несколько тысяч в Риге человек собралось, и они... Ну что-то такое повторяли какие-то вот эти вот мантры ведические. Они все так переводятся. Я желаю всем счастья, я желаю всем любви. Они повторяли и в это время провели исследование, статистическое оказалось, количество аварий, несчастных случаев очень сильно снизилось в это время. Просто там тысяча человек, пару тысяч повторяли вот эти вещи. Понимаете, весь город от этого изменился. Такая сила. Это факт, процентов. «Зло никогда не может победить тот, кто творит добро», — беды говорят. Настроиться на доброе очень трудно, но когда это произошло, сразу энергия очень сильно от этого идет. Давайте попробуем. Настрой такой. Внешне мы повторяем «Я желаю всем счастья», но так как счастья у нас нет, у нас нет, мы душевно нищие все. Но зачем-то повторяют же эту фразу «я желаю всем счастья». Я желаю, значит, отдаю, но у меня нет. Как тут быть? Веды объясняют, что человек легко может стать проводником энергии, счастья и любви. Легко он может стать. Это очень просто делается. Вспомните святость. У каждой веры своя. Кто-то святого человека вспоминает, кто-то икону, кто-то Бога вспоминает, кто-то – Мать Бога, кто-то вспоминает святую воду, кто-то вспоминает святое имя, кто-то молитву вспоминает, кто-то святое место вспоминает. Вспомните святыню, то, что вам дорого, как святость, как чистое, как то, что очищает сознание. Вспомните свою веру, свою святость». Кланьтесь этой святыней и повторяйте мысленно. Не повторяйте, а настройтесь. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. А вслух повторяйте, я желаю всем счастья. Потому что единственное, что святости нужно, это чтобы все были счастливы. Нет другой цели. Поняли настрой? В сердце своем настраивается постоянно возвращать свое сознание к святости, постоянно к святости, постоянно к святости. А внешне, повторяя, может быть, даже не сильно думая об этом: Я желаю всем счастья. Постепенно, чем больше будете связываться со святостью, тем больше из сердца будет вырываться эта сила, которая будет очень сильно привязывать сознание к тому, чтобы отдать счастье. Чистость сердца, работа сердца. Сначала надо привязаться к святости, а потом пойдет вот эта вот сила. Какой результат? Первое, что возникнет, в сердце возникнет спокойствие, умиротворение, потом в сердце придет знание, вы почувствуете, как надо жить. И третий результат, самый глубокий, это вера вот в этот метод, в то, что надо идти духовным путем, а не материальным. Материальное само собой приходит в нашу жизнь, не надо сильно беспокоиться об этом.